4 июля. Жара. На небе не облачко. Виталик по-летнему оделся. Как и бывает. Ужина слетает. там, там, там надо еще загибать или менять или сторону менять да. <кх> ну она там вот затем не зацепится А наоборот попробуй. Как у нас было до да, этого? Это у нас было вот так, но тут немножко врывается по-другому стоит. Или давай еще догибать, загибаем. Ты тут пружину как-то снимал, нет? До этого. Да. А что сейчас не снял? Я оттянул, значит. Я оттянул, Что это оттянешь? Надо пружину вот убрать. Во. Я сейчас посмотрю, как она у нас будет. Пружинку начинали и 5 без меня, пока. Как вы и хотели, не в уже. работает полный задний привод